Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на канале GoPlayGames. С вами я, София. Мы продолжаем наш обсервер. У нас тут что-то... Что что там... Что а, еще корм и разные нелегальные обезболивающие. указаны здесь номера могут привести меня к клиентам Амира. 112. Там какая еще была 209, да? Ч ⁇ еще? То, что это у тебя тут? Box, Имплант гортани. Не самый редкий среди сидящих на корме. Они типа курят это, да? Срок гарантии истек. Единственное, что держало его на этом свете. Искусственный сердечный клапан. Обнаружил кто? Подождите. Обнаружен оверклокинг. То есть обход какой-то, да? И вот этот его чип. Мертв. Все. Так, ну давайте исследуем его квартиру. Так, девушка убежала в салон тату, я так понимаю. Это нам выйти надо. Это они поженились. Дизель. Боже мой. О, милота какая. Это что? Кредитный, кредитный чип. Очень удобно для хранения нелегальной валюты. Ну да. Ага, это типа они вот как раз на фоне салона. Окей. Компа тут нету поиграть. Я бы посидел, поиграл рядом с трупом. Чего бы и нет. Ну, то, конечно, такая ванна. Ну, давайте еще вот такие вот улики поищем. Рваная рана. Кишки. Отлично. Обширные повреждения внутренних органов, предоставляющие угрозу для жизни. Оружие. Совпадение не найдено. А, маска. Медицинский он... ингалятор. Обнаружен химический след запрещенного вещества. То есть, они-то как раз его использовали, чтобы нюхать вот эту всякую херню. Татухи. Э, чернила с примесью. Должно быть сделано что-то там. Узор указывает на принадлежность к банде. Э, клок очень странных волос. Не принадлежит ни человеку, ни животному. Аномальная генетическая структура себе а может он так сможет читать незаконное успокоительное вещество 31а окей ну-ка больше никаких следов ничего нету я на всякий случай так пройдусь двери открываются открываются смотрика может быть я смогу найти свою свою вот он уже изменил себе глаза смотрите Нанофаза энд ай. А, нанофаза энд ай. Это не один, а ай. Нанофаза. То есть это уже следующий этап пошел, да? Видимо, они что-то варят. Ну ладно, пошли отсюда тогда, получается. Вентилятор я выключала, между прочим. Что меня бесит. А ч а ⁇ ты не открываешься? Так, все, выходим. Так, 112. 112. Когда я место преступляю, следую по наводке здания. Возможно, еще находится жена жертвы. Так, сейчас давайте почитаем по заданию, что у нас там. А, найти Хелену Новок. А, клиенты Амира. Вот, 209. Да, смотрите, квартира 112. Кажется, Амир, что тебя плохо? Yes. Ну-ка. Тебе полегчало? Вроде да, вроде вообще спокойно. Так, а, так, так, так, так, так, так. так. И, а где я могу посмотреть, сколько у меня вообще штук осталось? Ладно, квартиру 112. Амер, он так приго... э, приторговал наркотиками, его клиенты могут что-то знать. На одной упаковке в тайнике был указан номер 112 и квартиру 209. Кажется, Мир новый при... так, так, так, так, так, так, так, так, так, номер 209. Хорошо, 209 и 112. 112 должен, должна, должен быть на этом этаже. Это надо отсюда выйти. Да, в соседнюю комнату. Вот туда. Что-то что подфризиваешь. Скажи, скажи мне, пожалуйста, зачем ты это делаешь? Опа, а что за место? Ту-шесть. Так, это я где вообще? Что вообще происходит? Где я? Так, я немножечко, видимо, заплутала тут слегка. Где 112 я кстати? Так. Это нам нужно выйти. И держаться, получается, правее. Ладно, пойдем. Держаться правее. Вон туда вот прямо, прямо, прямо, прямо, прямо. Так, направо еще раз. Замечательно идем. Тут, кстати, ходил этот самый наш. Друга. Я просто заглянул сюда. Потому что... что такое, ё -моё? Я просто заглянула сюда. Меня сюда... Как -пос -пос Не поняла. Не въехал. Меня заперли. Братан, что происходит? А, все, я, я вышла? А, он открыл дверь. Ты что тут ходишь? А я могу его проанализировать, кстати? Ну-ка, стой. Сервисный дрон. Операционная система устарела. Модель более не поддерживается. А, поэтому он и убегает. То, что с бою у него в эту дверь. Я думаю, везде есть свои эти самые крутышки. Ну-ка. Стандартный проводка. Папочка, кто там? Можно нам открыть дверь? Пап, где мы сможем погулять? Тихо! Дети, идите в свою комнату. Поиграйте в сбежавшую галактику. Я поговорю с этим мужчиной. Здравствуйте, офицер. Это уж Карский, глава семьи. Чем могу служить? Глава семьи, Ёпта. Семья? У вас все в порядке? Блокировка не напугала детей. У нас все хорошо. Спасибо за беспокойство. Вы кажете очень спокойным. Вас не пугает, что здание, возможно, имело место вспышка? Нет, офицер, нас это не касается. Хотя, конечно, надеюсь, все же причина блокировки в чем-то другом. Не хотелось бы, чтобы наши соседи пострадали. Что вы имеете в виду, когда говорите, что вас это не касается? Мы свободны от искажений, моя жена и наши дети. Свободны... а вы не порчены. Да, дети не порченного рождения. Вы слышали о нас? Надеюсь, только хорошие. Нет, не слышала. Ну, все зависит от того, кто о вас рассказывает. В общем, мне не сводится к безобидной придурке. Понятно. Каково ваше мнение? А, а каково ваше мнение? Ну, вы, наверное, самый вменяемый из всех, кого я сегодня встретил. Oh. Что ж, рад слышать. Наверное. Well, well, ладно. А кто такие непорочные? Ну-ка, расскажи-ка. Должен признать, никаких модов, довольно необычная позиция в нашей дни. А, без модов, без всего. Really? Правда? Но разве no стоит отказываться от своей природы ради подсоединения нейронов к сети? Разве тело, которое держится with только with на проводах, and проводах and и винтах, может really оправдать запятнанную душу? Некоторые считают это преимуществом. Конечно. Я знаю, что наши жизни будут короче и менее комфортнее. Но мы готовы заплатить этот за сохранения непорочности тел данным нам Богом. Не поймите меня неправильно. Я тоже не любитель имплантов, но без них я не смог бы видеть. Да, выносите их в своем теле. Ну, типа, или жить, что он там сказал. Да, у меня особый выбор-то нет, знаете ли. Oh, О, <связано> мы все сами отвечаем за подобные решения. Если бы все люди это осознали, мир был намного лучше. Ладно. Mm. Yeah. Yeah. Right. <связано> да, мы создаем себя сами. Да-да-да-да-да. Не хочу вас перебивать, но при нашей церкви есть группа поддержки... Нет, спасибо. Спасибо, секта не для нас. Ну да, если вы выдержите, пока все представ представятся, то найдете там поддержку и сочувствие. Так, давай, подозрительная деятельность. Послушайте, вы не заметили ничего страшного? То есть такого, как всегда? Всегда? Ну, знаете, это место не то, чтобы храм добродетели. но не нам судить, большинство людей действует с благими намерениями, просто они сбились с пути истинного. Ну, если вы так считаете, мистер Карский. Удачи вам, офицер Лазарский. О, секты тут, секты, секты те, кто... Да откройте, господи, эту дверь. Подождите, а мы где? А, нам, получается, сюда и надо, да? Ты отсюда не выйдешь. Это что, это флэшбеки, что ли, пошли? От... Нашего друга. Здрасте. Я могу вас проанализировать? У нас что, 111-я, ну-ка. Тишина. Хорошо, вот 112-е. Приветики. Ну-ну, и кто же это у нас пиявка, слоняющаяся по нашему дому? Земля слухом полнится. Если знать, чего вас спросить? Хочешь сказать, что ты следишь за мной? Ты настолько красив. К тому же, с момента начала блокировки я немного занят. Наркотики. Ну давайте, узнаем, не замечал ли он ничего не подозрила. Заметили, что-нибудь подозритель по время? Been... ну, кроме блокировки. Видел, как красотка из 104 куда-то побежала. Она отправилась во внутренний двор, но потом я потерял ее из виду. Ее никто не преследовал. Yeah, Возможно, so у камер наблюдения есть слепые пятна, если знаете you где know, you know именно, может спрятаться places. и на накрут. Yeah. Ну хорошо, умник. Как думаешь, почему я до сих пор здесь стою? Ладно, паршивица, ты эдакей. Ты нашла мировую заначку, и на этикетке был указан этот мой номер. Почти угадал. Номера квартир. О, нас раскусили. Зови подмогу. Хотя, погоди, ты же ведь уже пробовал. Ослеживаешь мои звонки, да? Можешь сделаешь себе большой перерыв и хакишь себя? Пожалуйста, офицер, то, о чем вы говорите, крайне противозаконно и, конечно же, неэтично. Скажем так, я просто сознательный гражданин с очень необычными навыками. с сферю. Давай так, я притворю, что ничего не знает твоей привязанности к запрещенным препаратам, а ты поможешь мне починить систему связи. Починил бы, если бы мог. Во время блокировки целое здание, мертвая зона. Но я запустил проверку системы на наличие признаков сбоя АА. Как-как? Сбой АА, ну знаешь, алгоритм, благодаря которому на превращается в превращается в берсерков телехозяина. Как, почему происходит что-то там. И что? Пока ничего. Ну, это же супер четворыми. Смотри-ка, какой оптимист. Пока проверка не окончена, ничего нельзя утверждать. You know Знаешь что? Пока я лишь трачу время впустую, поэтому особи к тебя в покое. So really? Правда? Oh, вот, great. здорово. Не, да, you know, так уж и leech? плох, you're как на пиявку. Ну, а пусть да, продолжает Тут всю керню. Я так понимаю, он неплохой хакер. Пусть херачит. Так, нам бы на второй этаж еще забраться. Так, второй этаж это нам нужно выйти оттуда. Херон, подумал тебе сделать больше. А, зашибись. Ну, пойдемте тогда, да, наверх сейчас. Так, это 112 е да, выход вон там вот. 209 это вот как раз третий этаж, получается, у нас, да? Да. Так, 209 -е. Где у нас? Опять в какой-то жопе, блин. Там, получается, сюда. Да. Ну погнали, 209. Так, девка у нас выбежала во внутренний двор. А, да? а сюда, наверное, да? Конечно, расположение такое. Вау. Пипец. А вот и 209. Привет, братан. Как дела? КПД, я need to ask you some questions. Как uh, <coughs> Я хотел бы узнать, like с кем они идем. Данил Лазарский. Данил Лазарский. Джон Буковский, Рад познакомиться. с Лазарским. И мне. Скажите, Даниэль, «Да я слышал that, грохот. Это была блокировка? Да, это так. Мы пытаемся исключить возможность эпидемии. Все это кажется не особо, это кажется не особо Мне кажется, он сейчас задохнется. Эм, was, что я такого совершенно сказал? I'm, I'm а, он уже под наркотой, -мо. <laughs> Мы раньше не встречались? Мне знакомо ваше Белла. имя. Раньше я встречался с многими людьми. Я еще мог бы ходить на рынке. Умбоксер, кодись-ка. Бульдозер Буковский. <говорили> Нет, я был, был, был должен буковский когда-то, мог раздать человеческий череп белыми руками. Теперь я даже сам подтереться не могу. <говорили> Почему? Что, <говорили> что же с вами случилось? Время случилось, корпорация случилась, моя пенсия случилась. Он там не сдохнет еще? Ну-ка, уход на пенсию. Не нужно ничего yet. от меня открывать, чемпион. Me, просто me, расскажите, что произошло. Oh, После завершения контракта мне предстояло очень тесно познакомиться с коллекторами. Они у вас все отобрали? <laughs> Нет, <laughs> это было бы <laughs> противозаконно. <laughs> Они просто дали мне выбор. Я мог оставить себе все they, модификации, they, но they это стоило бы мне 2 you миллиона в вот. год. Я понял, и Back вы решили basics? вернуться к базовой комплектации Ну-ка, другие жильцы Вам a совсем a не жалко остальных жильцов, get right? не так ли? То есть, самодовольных ублюдков Слишком занятых своими девчонными делами, чтобы помочь старому коллеге. <laughs> Тех, кто включает проекторы, когда слышишь, что сосед зовет на помощь. Ну да, и вправду yeah. вообще не жаль. Все yeah, получают то, so, на что заслуживают. Калека. коллега. Really Вы чем-то... Вам чего-то не There's достает, one сэр? One возможно, made. одного легкого? Oh, Мне I достаточно и того, который that. у меня есть. Последнее, что осталось. Раньше у меня было много разного навороченного дерьма. ноги из карбонового титанового сплава, пневматическая рука, армированная кожа, мне даже заменили некоторые внутренние органы. И что случилось? Вы все потеряли из-за эпидемии? Ох, если бы. Это, по крайней мере, звучит довольно романтично. Так из-за чего вы стали коллегой? Из-за мелкого шрифта в контракте Вот так вот Читайте, читайте договоры контакты, фу, Контракты, которые подписывайте Обязательно все смотрите Читайте, господи на Хотя бы наймите себе юриста там, за, На один день хотя бы Чтобы он это просто тупо проверил Это прям нужно Должно быть трудно пережить такое. Да, но я не могу просто сдаться. Это противоречит моей природе. Полагаю, вам немного помогли наркотики. Эй! Я вам не какой-то долбанный торчок, понятно? Амир. Но я узнал, что Амир поставлял вам более удаляющие. Кто? Да ладно, вам не стоит притворяться, я нашел его заначку, на одной из упаковок был вашей, ваш, ваш номер квартиры, Он даже чтобы ему, ну, да, иногда он мне приносит, приносит товар. Что ж, тогда у меня для вас плохие новости, Амир мертв, мне пора. Эй, стойте, погодите, Лазарский, Что вы сказали? Go. Сказал, что мне пора. Нет, oh. до этого вы сказали, что no, парень I... мертв. Проклятие! Он get предлагал get неплохие dead. скидки. Знаете, there. кто его пришил? Oh. Я надеялся, вы мне скажете. Нет, that... yeah, that... понятия не имею. Right, ну ладно, чемпион, держитесь. Yeah, ну, вам не хворать. Ладно, по... журнал расследования обновлю. Ну-ка, давайте посмотрим, что там. Ты, ты что-то опять психуешь там? Так, на... так, так, так, исследовать место. Место новоков. Неплохо бы проверить квартиру новоков на наличие других улик. Может, ближайшие соседи представляют мне нужную сайт мне нужную информацию а может ведь это уже было это найти Х... хелен новок ну давайте а мир новок мертв мне Но удалось бежать пожирать а, ли я видел очертания тату-салона кстати вовремя есть какой-то тату-салон да пойдемте Блин, я, я путаю все эти кнопки. Так. Окей. Для того, чтобы попасть в тату-салон... Воу! Надежная армия андроидов, защищая нас! чуть господи! Интересно, а тут где-нибудь можно просто вот взять и спуститься вниз? Ушка, ушка, ушка, ушка, ушка. Спокойно. Я заблудилась, если что. Я понятия не имею, где я нахожусь. Я пытаюсь отсюда выбраться. А, кажется, вот, да? Да. Господи, как это хорошо. Не, ничего. Там, в принципе, еще же есть наверх. Ну, пойдемте вниз спускаться. Пойдем к Хелену, искать Хелену. Люблю всякие такие детективы, тем более детективный хоррор. Это такая прелесть. Это просто это вкусняшка такая. Как в неё не поиграть? Так. Ага. Вот тут. Открывай, открывай. Выходим. То есть вот эта вот дверь в прошлый раз чинила этот самый робот. Так, ладно, бежим. Бежим. А мы чё? А мы выйти не можем вовнутрь? А, а как? Стойте! А, внутренний двор, мы, наверное, через тут, да? Да. Вот. Выходим. Бежим сюда. Все это время дверь у нас была закрыта сюда. Ой, уже хорошо. Руки, ноги, ноги, руки. Так, это журнал «Расследно обновлен. Ну, давайте посмотрим. И чё? Чё ты меня там обновил? Тебе плохо? Я не пойму. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Тебе полегчало? Поэтому у меня это, подпрызиваешь? Всё, выйди оттуда. почему-то не с первого раза выходит. It's sickness, it's так я что-то слышу. О, о сестра. Сегодня я сюда опаздываю, бедная Хелена. Это Лазарский 656210 Нашел yeah. третью жертву. Время смерти около часа one, one назад. Начиная криминалистический анализ. Так, ну погнали. Кровь. Сломанные ногти, кровавые отпечатки пальцев, очевидные следы борьбы. Кровь. Да кровь ё моё. Кровь жертвы смешалась с чернилами, повышенная концентрация гормонов. Ой, черт, только не говорите мне, что она, она была беременная. Множественные колты раны глубиной несколько дюймов. Нехило так. Что еще? Вот еще что-то? Это что? И так же так жена предыдущей жертвы мира нового. Это ее тоже кровь, да? О, тут что-то это ввести надо, да, это понимаю. Так, погнали теперь. Я совпадение. So called... Так, значит, это ты звонил человеку, убитому в потери рядом. Нейроимплант. Не поврежден. Младший программист. Так, мы можем подключиться, да? Так, тихо, выйди отсюда, пожалуйста. Тут мы еще что-нибудь можем увидеть? Ну-ка. Подумайте а о том, честны И вы сыны, вы созданы для жи... не животной доли, как доблести и к знанию рождения. Мы люди склонны оправдывать свое поведение. Мы не признаем ошибки и настаиваем на своей правоте. Думаю, что такие расследовавшие мое так называемое преступление, тоже думали, что поступает правильно. Они не могли постичь простую истину, что прогресс и возможен без жертв. Так, что мы тут еще можем увидеть? Ну-ка. Ох, сколько всего тут! Просто записываю устройство, да. Так. Размеры и форма иглы соответствуют колтым ранам на теле жертвы. Это ее вот этим закололи? Хера себе. А это чё? И в качестве оружия убийства убийца использовал тату-машинку. Следы остывают. Что еще ожидаешь здесь найти? Это что? Адаптер питания. Голоинжектор. Че еще? Типа голографический инжектор. Так, переходим на другое. Так, мы еще что-нибудь не можем увидеть? Ноги вроде бы нет Кровь мы уже осмотрели Вот эту всю херню, да? Мне кажется, я еще что-то на ней заметила Ногти видела Что это? еще рана на шее Будто кто-то откусил от нее кусок Хера себе Неплохо так-то. Это ч ⁇ Это ее кровь получается, да? Вот тут, вот, подождите, что-то. Клок шерсти. Такой же, как и у ее мужика был там. Это ч ⁇ А, персональный компьютер. Это он свернутый, что ли, такой. Кассовый аппарат не зарегистрированные незарегистрированные довоенные компоненты. Так, вот еще тут записывающую. Чув... Земную жизнь пройдя до половины. Я учтил в сумрачном лесу, утратив первый путь во тьме долины. Идет седьмой день моего принудительного заточения, и уже сейчас я могу, отбросив все сомнения, утверждать, что это настоящий ад. Это люди давно умерли, их тела еще снуют и их крошечными квартирами, но разом давно покинули. Так, почта. Обалденные татухи. Привет, чувак, я видел работу, которую ты сделал для моего друга Дэйва, и должен сказать тебе, это чертовски классная татуировка, я хочу... И себе похожую. Я думала о каком-нибудь оригинальном узоре, возможно, черепе, окруженном языками пламень, Но учти, языки должны быть анимированными и образовывать нечто вроде паутины у меня на локте. Я знаю, что хочу многого, но с твоими талантами и моими вложениями это не проблема. Так что черкани мне, когда сможешь впихнуть меня. Я не, по... не пожалею денег, в смысле, с наличкой у меня напряженка, но ты ведь принимай... принимаешь питательные на... марки. Еще раз обожаю твои работы, улетные чернила. Так, специальное предложение. Привет, надеюсь, это ве верный адрес. Если это не тату-салон чернила Джека, пожалуйста, игнорируйте это письмо. Но если вы тот, кем я вас считаю, один из ваших бывших клиентов рассказал мне о вашем особом направлении тату, высшего уровня, если вы меня понимаете. Мой сын очень хотел бы получить одну из них. На самом деле, ему нужно это немедленно. Я знаю, что это дорого, но мы наверняка сможем договориться. Пожалуйста, свяжитесь со мной, когда про прочитаете это. А, оплата. Я помню, что ты велел больше не связываться с тобой. И я удалил всю нашу переписку, как ты и просил. Я лишь хотел поблагодарить тебя еще раз за проделанную со моей женой работой. Татуировка оказалась произведением искусства. Жена буквально не может представить жизнь без нее. Ты просто спаситель. Будь уверен, я доставлю остаток суммы к концу недели. То есть и тут они наркотой поторговали. А, а а знакомая, да, тема? Черепа какие-то. А, типа анимированные тату, да? Вот так вот они выглядят хера себе, какая штука. Ага. А. А, Огнем и мечом. Продолжаем. Ч ⁇ его, пауки. Так, ну тут какая-то, да, прям. Наверное, вот так вот. Но я определенно точно привлеку внимание этого паука. Привлеку внимание этого паука. Сделаю. А, надо подумать. Так. Неправильно уже. Я думаю. А, -а, -а косяк. Так, значит, еще раз. Ну-ка, давайте попробуем вот так вот. Блин, ну тут уже все, да? Угу. Но мне нужно по-любому собрать все монеты. Я по-любому нужно вот этого вот вытащить. Вот этого вытащить. Этого говнюка вытащить. Как бы так бы. Ну, к примеру, смотрите. Забираем этого. Блин. Этого нужно снизу приманивать как-то. Надо подумать, подождите. Короче. Я знаю, как это можно осуществить. Смотрите, мы приходим сначала за этим. полком, Потом за этим. Сюда. Ну, это я на самом деле, я все сама нашла. Если вдруг что? Я ничего не гуглила. Честной пионерка. Дальше вот так. У меня просто... О! Блин, я молодец, конечно. Я, конечно, молодец. Вот так это убить-то. Убить-то надо. Так, вот это все забрать. Этого, этого, этого, этого. И вот так. Все. Можно даже вот эту монетку забрать. То есть это не так сложно. Я, в принципе, вот у меня время особо и не ушло никуда этого завлекаем. Да что ж такое? Лишнее нажатие и все и жопа. Я думаю, вы уже поняли мою идею. Блять. Ладно, можно сделать вот То есть план есть, а вот. Исполнение у меня хреновое. Сейчас я заберу все монетки. Блин, да что ж такое-то? Я все, все время лишнее нажимаю. Так, все тихо, не торопиться. -то. Я, я избавился, что -то тороплюсь постоянно, вот куда-то что-то. Так, меню все, мы, мы его прошли. Все, уходим из игры. У нас там рядом труп валяется, мы в игре играем. Все в порядке? Все в порядке. Так, пошли дальше. Ну, мы вроде бы тут все осмотрели. А тут шкафчики открываются. Шкафчики. Ой, как много Спасибо. всякого хорошего. Интересно. Ой, как хорошо. Так. А, я не на ту кнопку нажал, господи. Тут больше ничего такого не валяется. Нужного мне, необходимого мне. Тут какие-то вот фотографии. Музыка, пьяну. Так, дверка И введите код А взломать мы не можем? Можем, ломаем Отключение установлено, отлично Где-то сейчас тут должны найти код. Это я что-то такое прям пропустила? Да-да, мне показалось, что кто стучал. Может, я, я это в компьютер что-то пропустила? Там где-то были коды, а я это... Можем вот это вот как-то использовать, открыть? Вроде он не, ничего не открывает. Здесь? Да, возьмись пожалуйста. У нас, кстати, есть ноги, есть, ну, есть руки. Если вдруг что? Если кто не видел, у нас есть целое тело. А где кот? О, кстати. А -а о см смотрите, прям как он меняется. Уже уши что-то там на голове, руки поменялись. Да? Так, может быть, она на полу что-то там начертила, слышь? Подруга. Есть какой-нибудь кот. Это что? Так, это для голограммы всякой херня. М -м -м. А где кот-то достать? Мы можем его включить? Да, смотрите-ка! так ну-ка и куда мы можем это направить ну-ка на дверь о может на эту самую как-то вот вот это вот сейчас подождите Более Что мы с можем сделать? Подождите, подождите, обождите Где-то что-то может подсветить На потолке? Замоневаюсь сильно. Куда? Может, тут где-то? Именно на сиденье. Чего не видишь? Не-не-не, <звучит> погодь, погодь, погодь, погодь. Кто там было? А -а -а, нашел Хелену новых, но убийство нашел и раньше проводить опрос смертого человека и серьезное нарушение протокола. Но иначе. А, -а, а, что я что здесь происходит? Все. Нужно, короче, провести. Все, я понял. Спасибо. Ну что, подруга? Погнали. Попытка некроневрологического подключения является прямым нарушением закона о просмотренном людьми 2061 года. Варий на обход! Открой панель поддержки. Протокол защиты отключены, предупреждения. Датчик активности в мозговых волн отключены. Процедура аварийного извлечения отключены. Типа нельзя смерть человека. Но, надеюсь, оно того стоит. Не учийтесь колотить. Летаем. Это типа она на работе, на работе, да? Нажмите, чтобы начать. Херон, собеседование. Глазьи программист, загрузка. Загружен. Добро пожаловать, госпожа новок. Мониторы, конечно, такими. Вы ценный актив в нашей компании. Ваши упорные труд и преданность всегда высоко ценятся. Пожалуйста, расслабьтесь и отвечайте настолько честно, насколько можете. Вы желаете процветания своей родине? Да. Вы хотите сделать мир лучше? Да. Нет. Не Дергите мне! Вы хотите жить без страха? Блять. Я нам! Вы хотите установить продуктивные отношения с корпорацией Хиро? Я угити нам! Да? Вы будете сотрудничать? Нажмите клавишу О. Вы будете соответствовать! Нажмите клавишу Б. ОБ! Вы будете следовать правилам? Нажмите клавишу Е. E. Обе. Нажмите клавишу. Республика твоя мать. Херон твой отец. Материнская любовь безусловно. Отцовская гордость требует жертв. Вы готовы приносить жертвы ради большего блага? Работа. Продуктивность. Счастье. Вы будете счастливы. Вы будете продуктивны. Вы будете трудиться ради большего блага. Вы будете подчиняться. А, вы будете подчиняться. Я да. Загрузка. Завершение оцен оценки испытуемого. Проверка ответов. Анализ поведенческих шаблонов. Вычисление жизненных выборов. Предупреждение. А, супруга испытуемого судимости. Никаких обязательств по текущему назначению. Вычет очков незначительный. Предупреждение проигра... проигнорировано. Подсчет очков. Поздравляем! Добро пожаловать в корпорацию Hero! Так, думаю, и на этой прекрасной ноте мы закончим и продолжим весь этот... Двиздец, крыльдец, пипец в следующей серии. Я потому что подозреваю, что в следующей серии будет прям... Воу! Воу, воу, воу, воу. Очень веселая, очень позитивная, очень такая. Да. Вот, все. Большое спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня, Оставьте свои комментарии, ставьте лайки и до встречи с этими в следующей серии. Всем спасибо. Всем пока-пока.